Цель в Украине ⁇ помочь встречи, я жду вдохновения. Мы ждем получить практические инструменты, как работать с клиентами, для того, чтобы они остались с нами на всю жизнь. Как я рад быть здесь, в Киеве. Я думаю, что у вас самая лучшая страна в мире. Я люблю приезжать в Украину очень харизматичный человек, инструменты, которые он предлагает бизнесу, уже реально использовали несколько компаний. Клиент – это самое сексуальное слово, это самое мощное слово, чем любое еще. Больше всего мне понравилось, насколько он подчеркивал, как важны люди. Мы строим самооценку, само веру в себя, строим людей изнутри. Почему человек, который является одним из самых богатых людей в Америке, он из Украины, и вы не можете так же делать? Я что не прав? Он что умнее, чем вы нет? Клиентов нужно любить, уважать, и это делать от души. На первое место, наверное, ставит не только заработок, но все-таки человеческие отношения. Завтра хотел бы начать делать свою компанию клиентно ориентированной. клиенты мы безумно рады были видеть вас сегодня в нашем зале и искренне надеемся что сегодняшний день стал для вас фундаментом и катализатором последующих изменений и что вы с большим удовольствием и большим прорывом сократите пропасть между знать и делать don't compare yourself to other people укра don't compare yourself to people in the other CIS countries or Russia. be different be the best of the best in then you will be the most successful people in the world